Итак, друзья, мы начинаем. Группа «Дети 1» и «Классация» Второе место – Ярослав Келесевич, Кира Горбачева. Минец группа «Тенки» – Ирина и, и Дарья Зубова. Именно этого финала Александр Ковалев и Екатерина Артанёв, Комельская областная федерация спортивных танцев. Тренеры Эдуард Судак и Светлана Сударева. На память аплодисменты и провожаем с паркета группу «Дети-1» и переходим в награждение группы «Дети-2-е». Также у нас шестое на место Ярослав Алисеевич, Ира Горбачева, Медзин, КПТ, тренеры Ирина Гортенко и Дарья Голова. Точка и выше пара по 18, Артем Гузский и Дарья Самасюк. Минск-кайденс тренеры Артем Гаранчик и Егор Мальцев. Четвертое место пара по 62, Александр Ковалев и Екатерина Антоневна. Гомельская областная федерация, спортивный концерт тренеры Эдуард Судак Светлана Саберева. Розовые медали в этом финале получают Алексей Шершнев, Валерия Ширяева. Также главная скандинская федерация, спортивный тренеры Светлана Сотарева и Эдуард Зуганин. Второе место и середины медали по номером 76. Алексей Калюков, Валерия Титович, Минск, Айденс, тренеры Артем и Ирина Амиранчик. Первое место – Захар Халета, Ксения Алуцевич, Гродная империя, тренеры Екатерина Кировская и Сергей Макашевич. Мы тоже провожаем с паркетой группу «Дети и Переходим в салон, этой группы. «Шестое место». Участница под номером 75 Кира Нарос, города Бобрусь. Пятая позиция Арсений Вавилов, номер 50. Минск, Сигма тренера Наталья Бобич. Четвертое место в этом финале Наталья Нинитина, город Бобрусь. Отзывы медаль получает Мария Марковская, номер 6. Минск. ВПТ. Тренеры Елена Карпенко и Дарья Жудова. Серебро. Вероника Кругля, номер 137. Номер вопрос. Внутри становится весеннее, точнее, вещминецкий элитс-тренер и горбанца-тренер Артём Ну что же, а вот сейчас можно фотографировать, снимать на видео. Радоваться за своих любимых соус-исполнителей, поздравлять их и провожать аплодисментами. Движемся дальше. На очереди группа юниоры 1 и Европейская программа, седьмое место. Алексей Метельский, Валентина Метельская, Минск, Танга, тренеры Павел Ярцев и Марина Бастых. Шестая позиция. Барабан номер 69. Алексей Шершнев, Валерия Ширяева. Горельская областная федерация спортивных танцев тренеры Светлана Сатырева, Эдуард Сугак. Пятая место. Барабан номер 38. Захар Халита, Аксения Аланцевич. Гродно. Империя тренера Екатерина Деровская и Сергей Милашевич. Четвертое место план под номером 105. Евгений Новичев и Доминика Аулка. Гродная империя. Придеры Екатерина Зеронского и Сергей Глашевич. Бронзовые медали в этом финале получают Николай Летьев, Алена Авторчина, Минск, Ауров, тридеры Елена Леонтьева и Ольга Борецкая. Первый турнир Георгий Козлов, Мария Воробьева, Героя Немберия, тренера Екатерина Геровская и Сергей Михайлович. И победителями становятся Даниил Колякин, Анна Книг, Минск, МТП, тренера Гелена Карпенко и Дарья Зубова. юниоры 1, е участие в, в нашем турнире, еще одна юниорская группа Е-класса, e на этот раз юниоры 2, также европейская программа, 6 место, пара по номерам 103, Кирилл, Кирилл рукивич Евгения Прокопчик, Лида Феериденс, тренер Виктория Вижнева. На четвертое место пара по номерам 118 Никита Выродка Ульяна Король Лида Миря Дэнс, Виктория Лежнева На четвертом месте пара по номерам 116 Никита Уляш и Мелания Дубиной Лида Миря Дэнс, Виктория Лежнева Бронзовый гидар. Завоевала пара под номером 105 Евгений Новичок и Доминика Аурка. Города, империя тренеры Екатерина Городская и Сергей Плашевич. На второй штуку предистала поднимаются Илья Крюшнин, Даня Гаврилович. Нет, попадают тренеры Елена Кофенко и Дарья Зубова. Становятся Матаров Манцевич Адриана Макаренко А у нас Александр Белоксин и Ольга Борецкая Далее у нас мазвеновиканская программа, группа юниоры 2 «Райзен Стас». Второе место. Андрей Зернятко, Алина Тимошина, Минск «Диамант», тренеры Дмитрий и Алена Сотникова. Четвертая позиция. Парамот номер 26. Михаил Мороз, Анастасия Борискова, Минск «Диамант», тренеры Дмитрий и Алена Сотникова. Бронзовые медали пара по под 115 Андрей Пилипенко Юлия Унтон Минск, Танга, тренеры Валерий Ярцев и Марина Баслей. В берега выше поднимутся Анна и Калеган Дарья и заслаб акцент на исследовании и Анастасия подкаст. Ну что же, и победу в этом канале одержали Николай Черняк, Мария Соловенко, Минск БПК, тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. <продукт> Уважаемые участники, третье, четвертое и пятое место. После фотографирования подойдите, пожалуйста, к наградному столику. Нужно будет поменять вам медали. Raising Третья, четвертая и пятое листа. Подойдите, пожалуйста, сюда. Ну а мы тем временем готовимся к награждению группы Молодежь. Один, который Ryzen Stars, которая соревновалась в европейской программе. И так шестое место в этой группе занимают Ян Шнейдер, Полина Ичербак, Минск, Аурум тренеры Александр Летин и Елена Леонтьева. Третье место Антон Габанёк, Анна Шамова, Минск Банка, тренеры Павел Ярцев и Марина Абастык. Четвертое место по работам 77, Павел Самец, Елизавета Козловская, Минск Симба, тренеры артем Козыра и Елена Козыра. Розовый медаль получают Матвей Гришко и Мария Коткевич. Нет, все матринеры Артем Казыра, Ведена Казыра. На, на втором месте пара по подобрал 121. Артем Китурко, Анна Берты, Гродно и Керия. Тренеры Сергей Виташевич и Игорь Нагировская. Победителями этого финала становятся наши гости из Молдовы, из Тирасполяку Миллениум, Юрий Граморецкий, Мария Турчанинова, тренер Андрей Андреевич. Ну что же, заключительная памятное фото нашего второго отделения. На этой торжественной ноте мы завершаем его. Конечно же не прощаемся, а говорим вам до свидания, до вечера. Увидимся на заключительном третьем отделении.